В рамках реализации наших планов по проведению семинаров совещаний для территориальных избирательных комиссий. Сегодня мы проводим э, семинар. Он посвящен вопросу организации работы с сайтами территориальных избирательных комиссий. В ходе семинара будут рассмотрены вопрос обеспечения работы официальных сайтов территориальных избирательных комиссий, информационно-телекоммуникационной сети, интернет, в том числе. Предлагаю обсудить наиболее часто поступающие от вас технические вопросы, ведения и наполнения сайта. Теперь у нас с вами появилась возможность проведения семинаров в удаленном режиме с использованием системы видеоконференц-связи. Надеюсь, что данная система сегодня отработает успешно и мы сможем продолжить проведение семинаров в специальном режиме. Предлагаю начать э, нашу работу... О работе сайта территориальных избирательных комиссий просил бы выступить Керстянского Дмитрия Валерьевича, члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Дмитрий Валерьевич, пожалуйста. Доброе утро, уважаемые коллеги. Мы в очередной раз реализовали мониторинг всех ваших сайтов, посмотрели, как они ведутся. И в целом хочу сказать, что работа организована не блок. Вся необходимая информация, как правило, размещается. Новости размещаются. Ваш свет лик на главной странице сайтов также имеется. Все хорошо, но не у всех. Но не у всех, поэтому сегодня я хотел бы начать немножко с грустного. А вообще с вопросом дорогие коллеги, вы вообще когда новогоднюю елку из дома выносите? Вот простой вопрос. Когда? Я подозреваю, что в июле у нас президентские выборы официально совершены в июне месяц, в начале. Голосование состоялось 18 марта, а у вас до сих пор висят баннеры, призывающие прийти на президентские выборы. Мы все понимаем, что дорога ложка к обеду. Все, все еще этот баннер висит, уберите. У нас скоро уже муниципальные выборы. Губернаторские. А у вас до сих пор призывы к президенту. 28-й тип, пример, даже еще счетчик не убрали, сколько дней там осталось у нас до дня голосования. Мы что там сейчас будем 24-му году готовиться, не понимаю. Или, например, 14-й Извините, пожалуйста, только ради Бога не обижайтесь, мы же здесь собрались как коллеги, Друзья, поэтому прошу не обижаться, если я кого-то немножко покритикую. Ну, стоит э, под баннером Брездеском еще и окошечко для того, чтобы люди могли идти типа, по ставить. С гордой цифрой ноль. Ну, зачем нам такой счетчик, где ноль? Давайте тоже уберем. Или поговорим, например, о новостях. Вот 27-й тип, Вот ну, там что там Зомби апокалипсис случился. Уже больше года ни одной новости. У нас Новый год прошел. 23 февраля, 8 марта. У нас выборы президента прошли. 18 марта. Еще много праздников, разных интересных событий. И даже председатель города Сберкова сменился. Никаких новостей нет. Все прекрасно. Тишина. Ну, почти такая же ситуация, например, могу сказать о Васильевском острове. Тип номер два. И то же самое, две новости. Первая новость. Председатель ТИХ посетил какую-то там творческую лабораторию. И вторая посетил э, Скореевское мемориальное кладбище. Больше ничего у нас на Российском острове не происходит. Интересно. Такая же ситуация в Киевском районе. Ребята, последняя новость в феврале. Ну как так? А больше ничего у нас не было с февраля месяца. Или какие-то были все-таки события. Вы сейчас так все хорошо и бодро рассказываете, чем вы занимаетесь. Действительно, у вас есть новости. Работаете с планшетами, решаете вопросы переносите участков на первые этажи, вы чего делаете. Награждаете коллег за хорошую работу. Так напишите об этом. Всем интересно знать, чем занимается территориальная комиссия. Не только в период избирательной кампании, но и в мировыборный период. Это все нужно делать. Не относитесь к этому вот так Давайте посерьезнее. Вы государственный орган, и мы должны в полной мере заниматься информированием избирателей о своей работе. В полной мере. Не забываем, что некоторым из вас прилетит счастье еще и быть по совместительству избирательными комиссиями муниципальных образований. И вам придется заниматься и информированию избирателей о муниципальном выборе. Да что я говорю? У нас ведь даже некоторые председатели даже суть портрет не повесили на сайт. Вот мне кажется, это очень просто сделать. Ну или, например, я понимаю, что Диней Рустемовна у нас недавно работает, но, например, есть информация, что Диней Рустемовна председатель тип 21 Но портрета нет. А если зайдем э, в раздел Состав территориальной избирательной комиссии, там, по составу Ездно, ну, что можно сказать, что наша коллега Марина Майколец по собственному желанию освобождена от должности председателя ТИ. Ну ни слова о том, а кого назначили. Вот если говорить о ТИК-10, например, там есть информация, да, пожалуйста, решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии назначен новый председатель ТИК. Ну, наверное, это можно сделать и в ТИК-29. Значит, простой избиратель у нас и не поймет. одного председателя мы вроде как освободили, а другого как будто бы А у вас должна быть полная информация о вашей деятельности, абсолютно полная. Это что касается э, новостей и вообще ведения сайта. Очень интересно, у нас, э, если вспомнить, это ТИК-29, там вообще здорово, анекдот. ТИК 27 у нас осуществляет рекламу территориальной избирательной комиссии номер 26. Вот если мы возьмем э, и зайдем в раздел новости, там есть информация о том, что э, территориальная избирательная комиссия номер 26, которую возглавляет у нас Ирина Анатольевна мы, э, Зимовец и которая находится в Красносельском районе осуществляет мероприятие по конкурсу атмосферы. Но зачем об этом писать и на сайте ТИКа номер 27, то есть в московском районе. Это либо кто-то просто взял и скопировал и вставил, не изменив номер ТИКа, или уж я не знаю даже, как эту ситуацию объяснить. Или, может, вы договорились о рекламе соседних ТИКов каких-то образов. Ну вот следите за этим, такие мелочи, а потом попадают в социальные сети на нами начинают смеяться. Нам же не хочется, чтобы на смеялись. Просматривая сайты на выходные, я еще и заглядывал в некоторые наши решения. И вот здесь, конечно, иногда встречаются абсолютно грустные вещи. Мы все помним, что официальным языком Российской Федерации является русский язык. Поэтому мы все-таки должны уважать великий и могучий. Ну а когда мы например, тип номер пять пишет о назначении членами участковых избирательных комиссий, если мы назначаем кого-то, кого назначаем членов. А если мы чем-то назначаем, ну там можно написать членами. Мы тут всех членами назначаем, да? А что мне написать размахивают тогда? Смешно. Не надо так делать. Не надо. Все-таки посоветуйтесь. Если вы сами что-то не понимаете. Ну, может быть, есть у вас рание учителя русского языка, можно с ними поговорить. Я бы, конечно, все выходные смеялся еще над вопросами нашими о начале приема предложений, но потом понял, что это мы сами так посоветовали. Это наша рекомендация Санкт-Петербургской избирательной комиссии называть решение так, о предложениях по кандидатурам членов участковых комиссий. Нет, не так. Это неправильно. И это к нашему аппарату тоже вопрос. В законе четко говорится о предложениях по составу комиссии. Это федеральный закон. Они а о предложениях под кандидатурам членов. Ты к вам что-то с Ты кто? Я кандидатура члена. Ну все смеяться будут. Не надо так делать. Есть в законе формулировка. Принимаются предложения по составу избирательных комиссий. Если комиссия уже сформирована... И уже есть состав комиссии. Тогда принимаются предложения состав комиссии. Очень просто. И по-русски. И никаких к нам вопросов не будет. И этим займитесь. Далее. Нам высказывались претензии, в частности, о том, что мы не ведем аналитическую работу по обращениям, заявлениям, жалобам граждан. И я согласен, да, фактически не ведем. Очень мало кто из вас размещает информацию о рассмотрении жалоб, поступивших от избирателей, кандидатов избирательных объединений, в том числе в период избирательной кампании. Почти у всех есть надпись. Раздел будет наполняться по мере поступления. Но ну, я точно знаю, в каких районах поступило огромное количество обращений. Десятки. И ни слова. Нет у нас ничего. Но у нас то есть, и рассматривали эти жалобы. И людям интересно почитать и посмотреть, как вы их рассматривали. Поэтому ведите этот раздел, пожалуйста. Нам уже омбудсмен, городской, на это сказал Вы что, ребята, не ведете? Наименование есть, наполнения нет. Давайте тоже это все вести. Это обязательно. Это обязательно. И регулярно пополняйте. Потому что открываю комиссию. Есть аналитика за 15, ты год прекрасно, за 16, ты год есть, есть есть. есть, есть. 18 уже нету, не говоря уже о 18 не говоря уже о тех выборах, которые прошли. Смотрите и ведите эти сайты, не относитесь к этому вот так вот. легко, это серьезный вопрос. И за невыполнение этой работы обращают внимание не только другие избирательные комиссии, в том числе и Центр ну и наблюдательские организации, и уполномоченных по человека, ну и мы в том числе, естественно. Далее. У многих не ведутся разделки формирования для участковых избирательных комиссий. Разделы, которые касаются обучения участковых избирательных комиссий. Там просто пустота, стерильность. Мы все знаем, что мы обучаем у них. Давайте мы об этом напишем, что мы этим занимаемся. Более того, некоторые члены УИД, может быть, не нужно будет звонить или куда-то писать, или просто зайдут на ваш сайт и прочитают, все да, хорошо, вот она информация, как и где, когда проходит обучение, как можно пройти дистанционно, как очно, где получить сертификаты и так далее. Ну, напишите об этом. Всем будет понятно, всем будет ясно, всем будет видно. Ну, в частности, 29-й ТИК, но это мелкая придирка, поэтому уж ладно. В разделе «Состав ТИК» необходимо все-таки указывать субъект выдвижения. Кто выдвинул гражданину в состав территориальной избирательной комиссии. Это важная информация. Всем интересно знать, кто или иной человек, комиссии, кем выдвинул какой-то партии. Или, может быть, собрание избирателей, или муниципалитет. В целом, в целом. Какие избирательные комиссии? Это избирательная комиссия номер один. Нечаеву Эльбе Дмитриевну. С одним маленьким замечанием нет информации по атмосфере. Давайте. Это номер 6. Красносельский район номер 8. Номер 15. Э, хорошо работает. Номер 26. 25. Неплохо. И центральный район говорит в целом на 16 5, 30 и 30, прекрасно обретут работу и по наполняемости сайта, и по указаниям новостей, ну и так далее. Mm -hmm. Но есть, в летние о которых вот я говорил, которые не размещают новости. Бывает, что разместят анонс заседания, но не разместят решения. Либо уже висят на сайте решения комиссии, но нет анонса. Ну, путь всякое. Либо новости у нас только про председателя. Председатель сходил туда, председатель сходил сюда, об этом напишем. А больше ничего не происходит. Какой-то пульт председатель. Такого быть не должно. Спасибо, дорогие коллеги. Еще есть технические предложения, которые мы обсуждали с Дмитрием Васильевичем, в частности, на Кузьминым. О том, как упростить вашу работу по ведению сайта, потому что я понимаю, что, видимо, так сложно, что некоторые даже стараются туда не заходить, вот, и сейчас, наверное, только том, -то Дмитрий Васильевич, раз да? Все, благодарю вас, Дмитрий Гаврилович, есть дополнение, желание выступить, Дмитрий Васильевич? Написка, пожалуйста. Минуточка. Это уже второй вопрос о технических вопросах. По первому вопросу, по насыщению. Есть желание дополнить, выступить, внести предложение председателя территориальных избирательных комиссий. Нет вопросов. Значит, я обращаюсь к председателям территориальных избирательных комиссий. Конечно же, вот, я очень благодарен Дмитрию Валерьевичу, который провел вот такой анализ. И действительно, это все идет к новогодней елке, образно говоря. Значит, с новогодней елкой нужно работать тогда, когда она к месту. Поэтому посмотрите там у себя по байерам, значит, всеми призывами там и так далее. законодательства. При этом русский язык это действительно наш государственный язык и просил бы в этом отношении быть новым. Значит, наша внешняя сторона, то, что мы представляем, она существенно влияет на содержание. Первое, это на отношение ко всей избирательной системе нашего города. Прошу поправить. Далее, э, по аналитической работе, по обращениям граждан, один из основных вопросов. У нас все э, направления, включая прокуратуру, следственный комитет, органы власти, управления, работают. Э, и это вопрос номер один. Мы не должны остаться в стороне, поэтому просил бы э, поправить эту работу. Отнеситесь внимательно и прошу. Э, строку в докладе э, представить. Что сделано по этому направлению? Договорились? Хорошо. Переходим к обсуждению второго вопроса о технических вопросах введения сайтов территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге. Дмитрий Васильевич Кузьмин, начальник управления информационный центр, Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Поступили. сайтами Как мы все знаем, сайты территориальных избирательных комиссий ну, размещаются на доменном имени Санкт-Петербургской избирательной комиссии и постинг э, этих, этих сайтов, э, в том числе и наших, осуществляем мы. Значит, э, так как э, данные сайты были созданы в таком оперативном режиме, был выбран самый простой способ – этих сайтов по штемельной разведки и, соответственно, минусом этой системы послужило то, что необходимо обладать минимальными навыками по веб-программированию, так называемому, и размещать информацию на этих сайтах. Значит, почему пошли по этому пути? Это позволило буквально в течение недели сформировать все сайты всех территориальных предпринимательных комиссий, и, соответственно, наполнить эти сайты одинаковыми разделами и, соответственно, одинаковыми общей структурой наполнить. Далее включался ваш ресурс, это по наполнению сайтов информации касательно территориальной комиссии, это размещение новостной ленты, соответственно, размещение информации по составам территориальной избирательной комиссии. Я понимаю, что как бы, программирование такое, даже на самом минимальном уровне для некоторых является существенной проблемой. Вот. Мы сделали в свою очередь небольшой помощник через ну, как бы, конструктор формирования вот этих данных, которые мы переносим, сбрасывали через, через наше управление. Это программка на базе Аксеса. Соседского района ее развернул и, соответственно, развернул, и мы вам ее предложили. Соответственно, я... размещения информации и общие правила размещения информации. Поэтому, наверное, в ближайшие недели-две я проработаю вопрос возможности перехода на один из битрикс на платную систему. Она позволит, конечно, как бы в, таком, в графическом варианте увидеть то, что вы размещаете. То есть как только вы разместили, это будет не кодом видно, да, это будет сразу видно картинка, как вы ее будете видеть в дальнейшем в интернете. с битрикс вот, в этой новой системе управления сайтом я думаю что э, эту работу мы будем э, как бы проводить сейчас э, ну, в ближайшее время и какое-то ре решение будет если при при при руководство примет это решение соответственно будут э, разработаны методические рекомендации по переносу этих данных и э, работают выполнены при поддержке системных администраторов также значит сложность в этом вопросе, вижу только одно, это хостинг, потому что cms системы требует как бы более как, дорогого хостинга, да, потому что система, она очень тяжелая становится да, по размещению данных, и здесь, я думаю, что надо здесь нам в аппарате будет проговорить, таким образом мы перейдем на более совершенный хостинг по формированию вот этих сайтов. Дополнительно... Ирина Николаевна, Начинаем. скажу, Значит, у нас из управления, из Центральной Избирательной комиссии поступило письмо, Значит, на сайтах госорганов необходимо проводить аналитику посещаемости сайтов. Для, для проведения этой аналитики на ваши сайты необходимо будет встроить специальный счетчик по я попробовал встроить уже на выходных, это на примере территориальной избирательной комиссии номер 23, и вижу при посещении различных, ну, как бы с различных IP-адресов счетчик этот меняется по каждому, ну, по каждому посещению каждой страницы. Соответственно, значит, в ближайшее время я, значит, так как, наверное, вам это будет тяжело сделать, встрою эти счетчики в каждую страницу у вашего сайта, и это на специальной странице системы «Спутник», для того, чтобы вы просматривали аналитику по посещению этого сайта. Вот. И основной упор будет, конечно, вестись там и по, значит, по посещаемости страниц, в том числе акцент идет по посещаемости страниц по обращениям граждан. Вот Елена Николаевна ну, чуть позже дополнит меня по этому вопросу. На техническую сторону мы возьмем на себя в течение этой недели проведем внедрение этих счетчиков на ваши сайты. Также мы будем рассматривать возможность внедрения счетчиков на сайт Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Она немножко сложнее идет, это по согласованию с Москвой, но мы эту работу сделаем на этой неделе. По техническим вопросам, если есть какие-то предложения, готов ответить. Благодарю вас, Митрий Васильевич. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы? Митрий Васильевич, можно он в 12-м теперь, пока. я слышал? Тебя слышал? Да. Вы, давайте... а, скажите, пожалуйста, пока вот этот переход, спасибо вам большое за то, что нам был удобней э, на него перейдем, нам сейчас эта помощь, она будет в системной администрацией. То есть, вы решили, потому что у нас есть, но тем не менее. Потому что донести простую информацию или подекстовую, а вот сделать на сайте какой-то презентации или фотографии, где раскрывалось, что это было, ну, в ну, нам не хватает. А, а в том подходе, который мы вам предлагали, для второй в стороннем частное лицо, которое пом помогает вам размещать эту информацию на сайте. Информация размещается ну, действительно в Хорошо. Хорошо, все. Там еще вопросы? Нет вопросов. Спасибо, Вы, Ступич, Уску и начальника организационного управления. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, в дополнение той информации, которая была изложена Дмитрия Васильевича, дмитрий начальником управления информационный центр, хотелось бы сказать, что в адрес Санкт-Петербургской предприятий комиссии поступило письмо секретаря. Центральной избирательной комиссии, которая направлена во все избирательные субъектовые избирательные комиссии, содержащие в ну, как бы приложении к этому письму методические. Называется звук металлических материалов и документов э, по работе с обращениями и запросами российских иностранных граждан, мест без гражданства, объединений граждан то в том юридических и приемных президентов, устальственных органах и органов местного создания, муниципальных утверждений и иных организациях, на которые возложено осуществление публично значимых функций. Ваш э, адрес. Э, Скорее всего, это будет Координационный э, совет председателя, или если сможем ли мы их отправить во все территориальные комиссии, поскольку он достаточно объемный, э, где-то примерно листов 700. Э, сначала вопрос, э, первый, который у меня вопрос возник, а в общем-то, должен ли он вам в таком объеме? Но затем, с ним ознакомившись, я поняла, что да, нужен. Вы должны себе представлять, насколько э, большое внимание, я бы сказала, даже огромное внимание, уделяется э, работе в э, регистрации президента и президента Российской Федерации со всеми обращениями, которые поступают э, э, в государственные органы, которые выполняют публичные значимые функции. Мы с вами тоже относимся к этим э, э, органам. Значит, территориальные избирательные комиссии, они, конечно, не подключены к разделу ССТО, да, это системный справочный телефонный узел Российской Федерации. Он был впервые создан в 2013 году к Всеобщероссийскому Дню Приема Граждан, который у нас ежегодно проходит в День Конституции Российской Федерации 12 декабря включены в этот ресурс э, Санкт-Петербургская избирательная комиссия и Каждое обращение, которое поступает к нам, независимо от того, день выборов, это, ну, нет, период избирательной кампании это производит, или сейчас, когда у нас избирательной кампании нет, она находит свое отражение в этом системе. Поэтому большая группа по возможности, ознакомьтесь, пожалуйста, с этими материалами и для себя тоже, как сказать, отметьте то, что необходимо и важно. В первую очередь, еще раз, это... Ну, скажем так, заново простудировать федеральный закон э, о порядке пересмотрения обращения граждан. Российской Федерации от 2 мая 2006 года номер 59 ФЗ. И, как уже сказал Дмитрий Васильевич, это указ президента о мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений для нашей организации от 17 апреля 2017 года номер 171. В развитии этого указа как раз вот необходимо будет установить счетчики, Счетчик в основном касается, конечно, обращений, которые непосредственно приступили к вам через ваш сайт и через электронный адрес, но без посещения самой страницы мы этот счетчик не увидим, поэтому сколько раз посетили вашу страницу и сети интернет, это очень важно, тем более по обращению. И второй момент, на который мне хотелось обратить внимание, тоже в связи с этим письмом, Центральная избирательная комиссия и нам, и мы предлагаем вам обратить внимание на унифицированную форму страницы разделов официальных сайтов государственных органов, на которые возможно осуществление публичных функций для направления обращений граждан в организации в форме, в форме электронного документа. В частности, вот в этом сборнике материалов эта форма располагается наша 152 вторую страница, прошу вас не пугаться, так я вас уже предупреждала. Значит, центральная избирательная комиссия на сегодняшний момент работает на унифицированной странице для всех для всех избирательных комиссий, ну в первую очередь для субъектов, которая в принципе, может быть применена и для работы центральной избирательной комиссиях. поэтому. Не могу сказать, что завтра мы будем эту модифицированную страницу разрабатывать, но вы должны знать, какая информация, э, может быть, ну, в том виде, э, в каком сейчас она содержится в этом сборнике материалов, э, должна быть представлена на сайте в форме обращения, но ну, какая она должна быть и какие там должны быть пояснения. Поэтому э, меня все. А, вас, кто еще желает выступить? А, Дмитрий Да, я бы хотел дополнить по вот, форме обращения. На, вот в этом документе представлена форма обращения, которая размещена на сайте в виде как бы, отправ... полей для заполнения и отправки. В настоящий момент вы пользуетесь формой обратной связи через ваши электронные ящики и, соответственно, как бы... те, кто мы в соответствии с, с теми требованиями по 59-му закону. Да? Значит, в этих сведениях вот эта форма электронного обращения должна быть размещена на каждом сайте. В настоящее время на ваших сайтах она быть размещена не может. Мы пользуемся сами формой электронного обращения, разработанной ЦИК России, потому что к этой форме предъявляются требования по безопасности. Там обрабатываются персональные данные. Эти персональные данные загружаются на определенный сервер, который сертифицирован в СТЭК России. Да, и эти данные предоставляются дальше для работы в избирательной комиссии. Соответственно, вот мы обратимся в Центральную избирательную комиссию, чтобы они нам предоставили эти доступы и вы пользовались формами электронного обращения, защищенными через СТЭК России, через вот этот портал. На сегодняшний момент вы будете пользоваться тем материалом, которого у вас сейчас есть, то есть необходимо предоставить вот эти разъяснения, но ну, предлагать людям отправлять обращение в территориальную комиссию посредством направления электронных писем с заполнением всех необходимых полей под, под, под требования закона. Спасибо. Благодарю вас, Дмитрий Васильевич. Кто еще желает выступить, нести предложение? Когда завершаем нашу работу сегодня, значит, прошу всех председателей территориальных избирательных комиссий отнестись неналегке, рассмотреть все поставленные вопросы и в течение недели по заполнению сайта каждой комиссии устранить. Короткой строкой доложить в понедельник на аппаратном совещании. Благодарю всех за работу. Всего доброго.